Глаза Христа Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня Через сироту, калеку и вдову. Я вижу слезы в тех глазах И слышу, сам Иисус мне говорит, Чужая боль, болезнь или нужда Должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно. И дух мой на тебе, жизнь бескорыстной быть должна твоя, и жертвенной примером на земле. С голодным разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне, а сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь, и вдов не забывай в их скорбях, не избегай, а поспеши скорее к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью, сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, колеку и вдову. Аминь.